Привет, друзья! Многие спрашивают меня, как открыть свою эту студию, какие нормы и правила должны быть соблюдены, чтобы это все было сделано по закону, и я решил записать подробное видео по этому поводу. Начнем с норм, которые контролируются МЧС, то есть это пожарная сигнализация, пожарные кнопки, внепрошители и так далее. Не будем уделять этому слишком много времени, так как если вы арендуете помещение, за вас все это сделает арендодатель. Если помещение ваше то за вас все это сделает организация, которая занимается установкой пожарной сигнализации. Но вы должны выбирать только ту организацию, у которой есть лицензия на проведение данных работ, так как по окончании они должны выдать полный пакет документов со своими печатями на случай проверки. Теперь перейдем к более сложным нормам, которые контролирует Роспотребнадзор. В данный момент сфера ТАТУ попадает под вид деятельности бытовые услуги населению. Соответственно, ИП или ООО должно быть зарегистрировано именно под этот вид деятельности, так как все нормы распространяются на предпринимателей, и юридические лица. физлицо не имеет права осуществлять данную деятельность. Следовательно, вам нужны ИП, либо ОО. ИП – это индивидуальный предприниматель, ООО это общество с ограниченной ответственностью. Зарегистрировать вы их можете в налоговой службе вашего города. Теперь о самих нормах. Все полы, стены, потолки и мебель должны быть моющимися, то есть поддаваться дезинфекции. Также на краску, ламинат и все отделочные материалы у вас должны быть сертификаты. Их вы можете получить на сайте производителя. Кабинеты обязательно должны быть оборудованы окнами и вентиляцией для осуществления микроклимата. Обязательно к использованию бактерицидной лампы, так как есть бактерии, которые находятся на поверхности, а есть воздушные бактерии. На краске у вас должны быть сертификат который вы можете получить у дилера или производителя. Иглы и картриджи сертификатами не облагаются, но они должны быть в блистерной упаковке, на которой указан срок годности. На блистерной упаковке каждого производителя указан срок годности, но он распространяется не на саму иголку либо картридж, а именно на срок годности стерильности упаковки. У меня есть иголка, срок годности которой истек в этом месяце. То есть упаковка у нее целостна, с иголкой ничего не случилось но прошел срок годности именно на стерильную упаковку. То есть эту иглу мы больше использовать не можем, она подходит только под утилизацию. Комната стерилизации должна находиться в отдельном помещении, в котором есть подводка воды. Также на стерилизационное оборудование, такое как сухожар и автоклав, у нас должен быть паспорт, его вы можете запросить при покупке, либо на сайте производителя стерилизационного оборудования. Также мы ведем журнал контроля работы стерилизаторов. В этот журнал мы вписываем, так, сейчас, к примеру, откроем, то есть мы пишем, что мы туда закидываем, например, держатели, их количество, в каких пакетах, то есть какая упаковка у нас, начало работы, конец работы и температурный режим. И каждый день, постоянно, как только мы закидываем держатели, мы журнал заполняем обязательно. Введем журнал учета генеральных уборок. То есть генеральная уборка у нас проводится раз в неделю, также раз в месяц у нас проводится уборка со всей хлоркой, со всеми дес-средствами. Обязательно каждый день влажная уборка помещения. Напоминаю, друзья, что у каждого мастера должна быть личная медицинская книжка. Я, конечно, уже об этом говорил, но лучше повторюсь. Использованные картриджи и иглы мы должны хранить в специальных контейнерах с раствором. Ни в коем случае сами их не должны выкидывать, их должна вывозить специальная компания, которая занимается утилизацией медицинских отходов, так как иглы это опасные отходы класса B. У нас находится здесь контейнер, в котором мы дезинфицируем наши использованные держатели, после чего мы их моем и уже приступаем к стерилизации. На этом контейнере мы обязательно пишем дату когда был на регион дисраствор, потому что дес раствор обычно хранится в течение двух недель, после чего он уже не работает, поэтому этот момент обязательно вы должны контролировать. На этом контейнере мы пишем название дисредства, концентрацию, экспозицию, способ дезинфекции и назначение. Все отходы после клиента мы упаковываем в специальные желтые пакеты, то есть да, на котором написано, что это опасные отходы класса Б, и уже их отправляем в специальные контейнеры которые также привозят, забирают и утилизируют. Комната для приема пищи и гардероб должна находиться отдельно от рабочей зоны. В нашем случае это ресепшн. Обязательно должен быть уголок потребителя. Перед сеансом клиенту на подпись нужно давать согласие на проведение процедуры нанесения татуировки, в котором сказаны все побочные эффекты, противопоказания, примерные сроки заживления, степени риска, а также что клиент ничем не болен. По окончанию сеанса клиенту обязательно нужно дать памятку для заживления. Ребят, Тема достаточно обширная, на самом деле, я постарался вам рассказать ее в двух словах. Если вам интересно, можете переходить по ссылочке и там максимально подробно все изучить. Ребят, конечно же, подписываемся на наш YouTube-канал, обязательно ставим колокольчики, обязательно, чтобы не пропустить новое видео. Конечно же, ставим лайки, если понравилось данное видео, если нет, обязательно ставим дизлайки. Впишем в комментариях свое мнение по поводу данного видоса. Также, если у вас остались какие-то вопросы, пишем их в комментариях автору самого крутого, смешного, необычного, интересного, познавательного комментария я переведу тысячу рублей. Но для этого оставляем ссылки на свои соцсети в комментариях, чтобы я смог с вами связаться. Поэтому пиши, друг, получишь косарь. Давай, пока.